Супер-дупер-пупер-субъектив сейчас тут будет происходить. А все потому, что я не так давно просил вас черкануть в комментариях самые популярные пушки в колде. Получился, мягко говоря, тот еще непонятный замес, поэтому давайте договоримся вот о чем. Я буду повествовать свою историю и то, какие пушки были популярны в мое время. Так сказал, как будто у меня песок с эпицей задницы. Окей, okay, я постараюсь избегать метовых ганов, э, с которыми играют только определенный период. Буду говорить исключительно о суперпопулярных пушкарях. Вообще, мне самому интересно, что получится, поэтому здорово, мужские мужчины, перед началом. Брата, братья, внимание, у меня для вас важная информация. One State это первая в мире полноценная онлайн ролеплея игра на телефоны и планшеты, которая, между прочим, даже на Тедресе может пойти. Тебя ждет открытый большой мир и настоящая копия Лос-Анджелеса. Становись кем пожелаешь и добивайся успеха в городе Ангелов. Умопомрачительная графика, понятный интерфейс, отсутствие назойливой рекламы и дружелюбная комьюнити уже заждалось тебя One State. Делай красиво и скачивай игру по ссылке в описании. Увидимся One State. Так, ну что, погнали сводить скулы и хотелось бы мне начать, конечно же, с самой первой штурмовой винтовки, которая встречает нас в игре, М4. Кстати, не удивляйтесь установленному здесь коллиматору. Ибо раньше в игре была супер упрощенная система обвесов. Всего можно было повесить 4 модуля, один из которых прицел. И, кстати, мамонты, кто застал это время в комментариях себе обозначьте, я не знаю, там словом дедок, посмотрим, сколько нас тут сидит. Так, ну я еще, конечно же, скин на М4 взял из самого первого боевого пропуска, поэтому у меня у скулочи, конечно, прям еще уехали куда-то за горизонт. Да, конечно, было время Ребята, когда колда весила 8 ягов и она была неплохой по оптимизации для большинства среднебюджетных сотиков. Короче, я приятно удивлен, что такой, казалось бы, ретроган сейчас очень играбелен, точность на уровне ICR, отдача легкая и не вызывает каких-то сложностей, одним словом и вправду идеальный ствол для начинающих колдушников. Если кому интересно, то геймплей я записывал вот с этой комплектации. Когда Речь идет о популярных ганах, конечно же, на ум приходит Ак-47. В королевской битве он до сих пор пользуется популярностью и это ништяк. В сетевой игре я не шибко много с ним играл, но когда такие ситуации случались, конечно же, я надевал на ствол скин ледник. который в моде, если что. Кстати, сейчас в обычной сетеушке я частенько вижу ребят с окашниками. В рейтинге их конечно не так много, но все равно прикольно, что отечественный ствол живет и пользуется определенной популярностью. Откровенно говоря, мне кажется, что в СНГ пользуются спросом и популярностью наши отечественные, так сказать, ганы. Давайте приведем в пример тот же РУС-79У и сразу вопрос к Олдичам. Как раньше в калде называли? данный пистолет-пулемет. Жду вас с правильными ответами в комментариях. Я думаю, многие помнят вот этот скин Рассвет на Рус. Его еще в кредитном магазине можно было приобрести. Кстати, смотрите, прикол, господа. У меня этот скин забаговался и вместо него вообще другой облик в игре отображается. Как говорится, разработчикам мое почтение скорее исправляйте. Брата, братья, небольшое объявление. Так как у многих сейчас траблы с заливом доната в игру и как следствие с боевыми пропусками, то давайте. Я в этом эпизоде разыграю 5 бпшек, мне как раз разрабы прислали валюту и поэтому я хотел бы такой небольшой движ организовать для вас. Чтобы принять участие нужно написать в комментариях я люблю играть с и дальше пишите свой любимый гад. Подписка и кулаки тоже обязательны, так как победителя будет выбирать бот рандомайза, если какое-то условие будет не выполнено, то этот бот просто не сможет тебя зарегать. Результаты я опубликую в своем телеграм-канале, поэтому и и на него подпишись, чтобы быть в курсе последних новостей. Пока, okay, едем дальше. Так совпало, что сейчас не умеет и после бафа стал очень популярный когда-то ствол Ак 117. К слову, он опять набирает обороты и его все чаще можно увидеть в рейтинге у стрелялочей. Скин звезда на 117, конечно, та еще имба, и с ним каждый уважающий себя мужик гонял. Но, если честно, я всегда хотел получить обличие, которое называется буйство цветов. У меня на 117 его не было. И только спустя где-то полтора года, когда завезли комплект с данными скинами, я его приобрел, но уже конечно время прошло и супер сильных охов и ахов не было, но и на том спасибо, как говорится. Жду, конечно, когда добавят гаустоплазму, ибо это мой самый любимый скин на этого персонажа, которого у меня нет. Хотя, мне что-то подсказывает, что его возвращение ожидать в комплектах или ящиках вообще не стоит. Короче, окей, я играл вот с такой сборкой на 117. -й. И, конечно же, еще одним популярнейшим оружием в мобильной колде была и остается снайперская винтовка DLQ-33. Причем данные снайпа всегда в мете, вне зависимости от сезона. Это, кстати, прикольно. Отдельной истории достоин скин «Глубоководная акула». Даже сейчас он очень кочево смотрится и тянет на эпик. Про серию скинов «Красный маневр» не буду шибко много говорить, так как не у всех была возможность зарядить донат на ящики и бпхи. Ну а сейчас, господа, самое время сказать спасибо вот этим потрясающим людям за поддержку на стриме. Григорий, конечно, человек МБА, дай бог ему здоровье, Да и отдельный привет мужикам передадим, оформившим спонсорку в группе в контаче. Дароу, господа. Еще бы хотелось сказать строго не судите, ибо это сугубо мои заключения насчет популярных ганов за все время существования колды. Конечно, по факту их в разы больше. Я постарался немножечко такие самые знаковые и ключевые стволы ставить в этот небольшой импровизированный Такой топчик Еще брата-брат хотел сказать Далеко не отходи, ибо скорее всего Я сейчас стримлю, ну или буду стримить Ты уж посмотри Обязательно приходи на эфир, будем делать жаришку Там кое-какой сюрпризик будет Про телеграм не забывай, ибо там все анонсы Стримов, новых материалов Там спойлеры и все такое там есть Ну и что еще тебе сказать Это был Огнянский Все только начинается